Евангелие от Матфея, 17 глава. «Сегодня царство тьмы будет нанесен значительный ущерб». Аминь. Значительный ущерб. Евангелие от Матфея, 17 глава. И опять-таки мы начнем с 14 стиха. «Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек, и, преклоняя пред ним колени, сказал, «Господи, помилуй сына моего».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 и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом. Я потратил четыре занятия на то, чтобы объяснить вам, в чем опасность неверия. Если вы заметили, ученики здесь задают вопрос. Почему мы не смогли сгнать Его? Почему мы не смогли получить результаты? Как вышло, что у нас не получилось? Похоже на то, что происходило в нашей жизни. Обратите внимание на ответ Иисуса. По что? По неверию вашему. Он не сказал «из-за недостатка веры». Он сказал «из-за вашего неверия». Должно быть, ученики, по крайней мере, пытались изгнать беса из этого мальчика, потому что его отец сказал, «Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его», что указывает на попытку. Но, тем не менее, этого сделать они не смогли. Сказать, что у них не было веры, нельзя. Мы на прошлой неделе выяснили, что у нас есть сверхъестественная вера, у нас есть вера Иисуса. Мы приняли равно драгоценную веру, у нас есть мера веры. Так что проблема, когда что-то не срабатывает, когда вы не видите проявлений, когда что-то не работает не в том, что у вас нет веры, и не потому, что веры у вас недостаточно. Вы вновь и вновь увидите сегодня, что Иисус говорил ученикам, «Все, что вам нужно, это вера с горчичное зерно». Вот что может сделать такая вера. Но Иисус на вопрос, почему мы не могли знать беса, почему не смогли исцелить мальчика, ответил, «По неверию вашему». Сказав, «По неверию вашему», он не сказал, «Из-за отсутствия у вас веры». Он сказал, «Потому что у вас есть неверие». Я хочу, чтобы вы внимательно следили за ходом мысли, потому что, если говорить о религии, это будет что-то. Я учил так. Я хочу, чтобы вы внимательно следили за ходом мысли, потому что, если говорить о религии, это будет что-то. Я учил так. У человека может быть вера, но в то же самое время и неверие. Помните отца мальчика, который говорил с Иисусом? Он сказал ему, «Верую, Господи, помоги моему неверию». Если бы было так, что не бывает и веры, и неверия одновременно, Иисус обличил бы этого человека, но он этого не сделал. Потому что Иисус знал, что у человека может быть вера и неверие одновременно. Проблема вот в чем. Когда присутствует неверие, оно блокирует вашу веру. Когда присутствует неверие, оно противодействует вашей вере. Таким образом, в то время, как вера с горчичное зерно может двигать горы, так она может изгонять бесов. Ученики уже делали это. Евангелие от Матфея 10.1. Они спросили, почему мы не могли исцелить его? Должны были бы исцелить, потому что в Евангелии от Матфея 10.1 Иисус сказал им, «Я даю вам силу изгонять бесов и исцелять больных». Они должны были бы исцелить его, поскольку в шестой главе Евангелия от Марка мы видим, что ученики обладают этой властью и силой. Иисус сказал им, «Ваше неверие заблокировало вашу веру». Итак, мы стали подробно изучать этот принцип, когда у вас и вера, и неверие. И это все равно, как одна лошадь тянет в одну сторону, а другая в другую. В таком случае ничего не происходит. Большинство христиан в течение длительного времени говорили, «Мне нужно больше веры, мне нужно больше веры, мне нужно больше веры». У вас уже есть вера Иисуса. И, конечно, никак нельзя сказать, что веры Иисуса недостаточно. Тем не менее, Библия говорит, что когда Иисус пришел в свой родной город, Он не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных возложив руки, исцелил их из-за неверия бывшего у жителей города. Они относились к Иисусу фамильярно. «Да это же Сын Марии, мы знаем Его, мы с Ним выросли». Поэтому им было трудно поверить Ему. Итак, когда присутствует неверие, ваша вера будет заблокирована, и работать не будет. Поняв это, мы стали говорить о том, как распознать, когда у вас присутствует неверие. Когда же присутствует неверие? Когда вы обнаруживаете, что вы обеспокоены, когда вы обнаруживаете, что вы полны забот, когда вы обнаруживаете, что переживаете стресс по поводу чего-либо, когда вы действуете, исходя из страха, если вы беспокоитесь, это значит, что вы размышляете над неправильными вещами. Когда же вы беспокоитесь или размышляете о неправильных вещах, это показатель того, что где-то присутствует неверие. В то время как посредством веры вы верите Богу, что Он даст вам возможность оплатить счета, и вы знаете соответствующее место Писания. Неверие останавливает или блокирует вашу веру от того, что она, по словам Бога, должна сделать. Если вы заботитесь, Библия говорит, «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он что? Печется о вас». Если вы заботитесь, и на вас давит стресс, это значит, что где-то присутствует неверие. Когда вы полны забот, то присутствие неверия блокирует, создает противовес, противодействует вашей вере. Страх. Во-первых, страх — это опасение, что обещанное Богом не произойдет. Вы боитесь, что написанное в Библии с вами не произойдет. Это значит, что присутствует неверие. Вот что вам необходимо понять. Авраам был особенным не потому, что у него было больше веры, чем у вас. Он был особенным потому, что у него не было неверия столько, сколько у вас. У Авраама была вера, но чего у него практически не было, так это неверие. Существуют четыре области, и мы рассмотрим их. Четыре сферы, которые я хочу, чтобы вы запомнили. И помните, что Авраам не был человеком, полным неверия. Он не был полон неверия. Читая книгу «Бытие», вы видите, что неверия приходила в его дом. Неверия приходила к нему. Услышав, что у них будет сын, Авраам и Сара не приняли этого. А Сара стала смеяться. Авраам стал сомневаться и попытался по поплотски помочь Богу. Родился Исмаил. Не всегда Авраам был в вере, и человеком веры он стал не сразу же, не вдруг. Но он размышлял над словом, размышлял над ним снова и снова. И по причине того, что он делал, неверие больше не могло оставаться в его жизни. Итак, давайте рассмотрим четыре формы, которыми неверие проявляется в вашей жизни. Поговорим о них еще раз, о четырех различных способах или формах, которыми неверие проявляется в вашей жизни. Первое. Неверие появляется через невежество. Оно появляется через невежество. Оно появляется через то, чего вы не знаете. Когда вы чего-то не знаете, вы действуете в неверии, потому что у вас нет знания. Вы не знаете. Невежество. Какое средство лечения? Какое средство лечения неверия? Проповедуйте Евангелие. Принимайте его. И тогда неверие не сможет приходить к вам в форме незнания. Потому что через проповедь Евангелия и принятие его, вы избавляетесь от невежества. Вторая форма появления неверия в вашей жизни — это неправильная вера. Неправильная вера несколько отличается от неверия, потому что неправильная вера — это когда у вас неверие из-за неправильного учения. Вы услышали неверное толкование наставления Писания. В результате, вы довольно долгое время держались неправильного учения, и оно стало вашим традиционным пониманием. Единственное, как вы можете избавиться от неправильной веры. И иногда неправильная вера является самой сложной проблемой в вопросе избавления от неверия. Потому что неверная вера вложена в ваш религиозный способ мышления. Как избавиться от неправильной веры? Вы принимаете решение «Я буду принимать Слово Божье». Я буду принимать то, что говорит Бог, а не то, что говорят люди. Я буду верить Слову Божьему. Я буду принимать его, и не позволю традиции стать выше Слова Божьего, которое я вижу, над которым размышляю, и в котором имею свидетельство. Вы избавляетесь от неверия, избавившись от неправильной веры. Вот еще одна область, о которой я упомяну. Неверие приходит через естественное неверие. Естественное неверие, которое приходит через то, что вы видите, что вы слышите, через ваши эмоции и разум. Интересное свойство естественного неверия в том, что вы видите, в том, что вы, видите, том, что вы слышите, во всем, что приходит через ваши органы чувств. В этом нет ничего плохого, это естественное явление. Естественно, вы видите что-то и реагируете определенным образом. Это не является неправильным. Мы скоро узнаем, как избавиться от этой разновидности неверия. Но я хочу сказать и о четвертом способе, которым приходит неверие. И это через окаменение сердца. Об этом мы говорили на прошлой неделе. Через окаменение — ожесточение сердца. Окаменение сердца — это результат неразмышления. Вы становитесь нечувствительным к тому, о чем вы не размышляете. Помните, что в 19 стихе 4 главы Послания к Римлянам говорится, «Авраам не помышлял, что тело его уже омертвело, и утроба сарена в омертвении, и не поколебался в обетовании Божьем». Смысл здесь в том, что единственное, о чем помышлял Авраам, об обетовании Божьем, ваше размышление об обетовании избавит вас от проблемы. Помышлять, значит обдумывать, значит носить в разуме, значит размышлять, мыслить, но главное слово здесь «размышлять». Помышлять, значит размышлять. Книга Иисуса Навина 1.8. «Поучайся в ней, размышляй над ней, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Дамы и господа, есть мощный эффект от того, когда вы размышляете об обетованиях божьих больше, чем о проблемах человеческих. Когда вы размышляете об обетовании, это размышление избавит вас от проблемы. Когда вы размышляете об обетовании, ваше сердце становится более чувствительным к исполнению этого обетования в вашей жизни. Если же вы размышляете о проблеме и не размышляете об обетовании, тогда ваше сердце ожесточается к обетованию и к его исполнению. Оно становится более чувствительным к проблеме. Вот что происходит. Если вы не размышляете о Слове Божьем больше, чем вы размышляете о проблеме, то вы и не увидите исполнение Слова. Почему? Потому что ваше сердце окаменело. Помните, мы говорили на прошлой неделе о том, что после «Чуда с умножением хлебов» Иисус понудил учеников войти в лодку. Погода испортилась, и ученики стали кричать и вести себя так, как бывает ведем себя и мы. Библия говорит, что Иисус шел по воде и хотел миновать учеников. Посмотрев на них, Иисус сказал, «Поскольку вы не размышляли о чуде умножения хлебов, ваше сердце окаменело». Иначе говоря, их сердца должны были быть чувствительными к Иисусу, который только что накормил более 15 тысяч человек. Им следовало понимать, что тот же Иисус может прийти и успокоить бурю. Таким образом, если вы не помышляете об обетованиях, если вы позволяете своему разуму помышлять о делах мира больше, чем об обетованиях Божьих, вы ожесточаете свое сердце к Слову Божьему, даже тогда, когда приходите в церковь. И я на прошлой неделе сделал смелое утверждение о том, что многие христиане ожесточили свое сердце к Слову Божьему. Потому что они размышляют не об обетовании, а о проблеме. Они размышляют о том, что происходит, и что говорят в социальных сетях. Они размышляют о том, что сказали в новостях, о том, что опубликовано в газете. Они размышляют о чем угодно, только не о Божьем обетовании. Врач говорит, что вы больны, но вы не размышляете о том, что ранами Иисуса вы исцелились. В новостях говорят об инфляции, а вы не размышляете о том, что Бог восполнит все ваши нужды по богатству Своему в славе. Послушайте, то, о чем вы не размышляете, к тому вы и ожесточитесь, а то, к чему вы ожесточитесь, не сбудется. На прошлой неделе я закончил тем, что мы должны следить за тем, о чем мы думаем. Мы должны следить за тем, о чем мы думаем. Я сейчас говорю не о том, чтобы вникать в мельчайшие детали того, о чем мы думаем, но речь о том, чтобы сделать паузу и спросить, «Я думаю о Божьем обетовании, или я думаю о проблеме?» «Я думаю о Божьем обетовании, или я думаю о проблеме?» И каждый раз, когда вы застаете себя за тем, что думаете не об обетовании, вы берете власть над своими мыслями и говорите Нет, об этом думать я не буду, я буду думать вот о чем. Нет, нет, нет, об этом я размышлять не буду. Я буду размышлять вот о чем. Окаменение сердца приводит к неверию. Снова и снова помышляя о проблеме, вы начинаете ожесточать свое сердце к Слову Божьему, результатом чего автоматически будет неверие. Вот что я призываю увидеть христиан. Вы христианин, вы любите Бога, вы ходите в церковь, но о чем вы думаете больше, чем о Слове Божьем? Каким образом вы ожесточили свое сердце к исцелению? Как вы ожесточили себя к получению работы? Каким образом вы ожесточили себя к освобождению? Я скажу вам, каким образом. Вы не думаете об обетовании Божьем больше, чем вы думаете о своей нужде, о своей ситуации, о своей проблеме, о том, что говорят в новостях, что происходит вокруг вас. В результате, сегодня в церкви мы имеем поколение людей с окаменевшим сердцем, пытающихся служить Богу. Но послушайте, в этом случае вы не можете ожидать, что обетования Божьи сбудутся в вашей жизни. Вы будете точно как ученики Иисуса, которые спрашивали, «Почему мы не смогли исцелить Его? Почему мы не смогли получить результаты?» Хотя мы и говорим о проблеме окаменения сердца. Главное, что окаменение сердца приводит к неверию, которая блокирует вашу веру. Поэтому мы не должны такого допускать. Для этого нам необходимо обучение. Второе послание Коринфянам, 10 глава. Второе Коринфянам, 10 глава. Я снова и снова повторяю. Замечайте, о чем вы думаете. Что касается детей, легко сосредоточиться на мыслях о негативном. Но вам необходимо останавливать такие мысли и говорить, «Отец, я благодарю тебя во имя Иисуса за то, что я верю и принимаю то решение проблем, которое может дать только Иисус. Отец, я благодарю тебя. То, что я только что сказал, было сильным. Попробую сказать еще раз. Я верю. Я принимаю ответ, который может дать только Иисус. Не то, что могу дать я не тот, что может дать мир. Я принимаю ответ, который может дать только Иисус. А если ответ дает Иисус, то это будет правильный ответ. Вы, напрягая свой ум, думаете, «Как мне добиться вот этого? Какого рода усилия и старания мне надо приложить, чтобы это заработало?» В этот момент надо сказать, «Нет-нет-нет, не об этом мне надо размышлять, а вот о чем. Я решил зависеть от незаслуженного благоволения Божьего, а не от собственных усилий и стараний». Вам необходимо следить за тем, о чем вы мыслите, о чем думаете, о чем размышляете. Вот таким образом Авраам открыл себя к благоволению божьему. Он не помышлял о мертвости своего тела и об омертвении утробы своей жены. От этого, послушайте, ничего не стало менее мертвым. Если вы банкрот, то неразмышление об этом не сделает вас менее банкротом. Однако, если вы будете размышлять об обетовании, а не о проблеме, то в итоге вы не будете всегда в этой неблагоприятной ситуации. Так было и с Авраамом. Посмотрите, что Бог сделал для него вследствие того, что Авраам решил думать об обетовании, а не о проблеме думать об обетовании, а не о проблеме. Скажите, думать об обетовании, а не о проблеме. Итак, вот что вы делаете. На каждую проблему вы находите обетование в Слове Божьем и думаете об обетовании, а не о проблеме. Думать об обетовании, а не о проблеме. Это легко? Для людей из церкви это кажется слишком легким. Возможно, вы думаете, но это же элементарно, а вы делаете это. Делайте это посреди проблемы. Недостаточно просто прослушать. Побудите себя замечать, о чем вы думаете, и думать об обетовании, а не о проблеме. Размышляйте об обетовании. Ну а я банкрот. Так не сидите на месте, как банкрот, а думайте вот что. Мой Бог есть Бог преуспевания. Мой Бог даст мне преуспевание. Я посеял семя. Начните так думать. Говорю вам, причина, почему многие люди не видят результатов, как раз в том, о чем я сейчас говорю. Их сердце окаменело, ожесточилось к обетованию и чувствительно к проблеме. Если хотите обратного состояния, чтобы ваше сердце было чувствительно к тому, что может сделать Иисус, тогда вы должны размышлять не о проблеме, а об обетовании. Аллилуйя. Размышляйте об обетовании. Размышляйте об обетовании. Но брат доллар не будет ли это собственными усилиями? На прошлой неделе я говорил вам о противопоставлении. Собственные усилия против решения пребывать в покое и зависеть от незаслуженного благоволения Божьего. Суть в том, от кого вы зависите. Вся суть в том, от кого вы зависите. На прошлой неделе я приводил вам пример. Чтобы родился Измаил, надо было вступить в сексуальные отношения. И для того, чтобы родился Исаак, тоже. Однако разница в том, что в рождении Исмаила Авраам зависел от собственных усилий и стараний. Но чтобы родился Исаак, Авраам должен был зависеть от Бога и его работы в нем. Итак, вопрос в том, от кого зависите вы? От собственных усилий и стараний, или же вы зависите от Иисуса? от незаслуженного благоволения Божьего. Я завишу от незаслуженного благоволения Божьего. Послушайте, я по-прежнему прихожу сюда и проповедую, но делаю это, будучи зависим от незаслуженного благоволения Божьего и от великого учителя. Проповедуя, я не надеюсь на свои ораторские способности, потому что их у меня нет. Но я надеюсь на великого учителя. Хотя я и работаю над записью проповеди в правильном хронологическом порядке, тем не менее, я научился зависеть от незаслуженного благоволения Божьего. Когда приходит Бог, и все работает так, как и должно работать. Мне больше не надо стараться изо всех сил, Аллилуйя, чтобы получить результаты. Я завишу от незаслуженного благоволения и благодати. Но для этого мне необходимо больше времени проводить в размышлении об обетовании, а не о проблеме. Я не хочу ожесточить свое сердце из-за того, что не думаю о том, о чем необходимо думать. Примите это. Примите эту истину. Я говорю не о времени, когда вы в церкви и слушаете Слово. Я говорю вам о времени, когда вы дома. И когда вы ложитесь спать, к вам приходит навязчивое беспокойство. Вот тогда вы и говорите, «Я буду думать не об этом, а об обетовании Божьем». Начать придется с того, что нужно будет цитировать Слово Божье, говорить его вслух, прогонять его в своем разуме, повторять снова и снова. Проснувшись утром, надо делать это снова. Иногда это надо делать настойчиво, минута за минутой. Это серьезная борьба, и она будет очень интенсивной, потому что теперь враг знает, и ваше тело знает. Этот человек серьезно обратил свое мышление к обетованию Божьему вместо проблемы. Некоторые из вас сидят и смотрят на меня так. Проблемы в экономике. Я не хочу думать о них. Я не хочу думать о фискальном обрыве, о финансовом обрыве. Я не хочу думать об обрывах. Обрывы мне не нравятся. Знаете, о чем я хочу думать? Я хочу думать о горах, потому что Библия говорит о скоте на тысячи гор, о том, что он принадлежит моему отцу, и что ему принадлежит все золото и серебро, о том, что он любит меня. Я хочу думать об обетованиях Божьих, о том, что Он восполнит все мои нужды по богатству Своему, в славе. Я хочу думать о словах «давайте и дастся вам, миру добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, оцеплют вам в лоно ваши». Ибо какую меру умерите, мерите, такой же отмерится и вам. Я хочу думать о том, что если я буду отдавать, то мне будет дана благодать, всякое благоволение и земное благословение приумножится для меня. И мне не понадобится никакая помощь и финансовая поддержка. Но всегда, в любых ситуациях и обстоятельствах моей жизни, я буду иметь обеспечение. Вот о чем я хочу думать. А разве это не собственные усилия? Нет, вы зависите от Бога. Вам что кажется? Вы должны вот так сидеть и ждать. Коснись меня, Иисус. Вы не молитесь, ничего не делаете, а просто сидите. Ты что делаешь? Я завишу от Бога. Сижу и жду. А что, если Бог скажет вам встать или подпрыгнуть? Будет ли это собственными усилиями? Нет. Суть в том, от кого вы зависите. Всем это понятно. Второе послание к Коринфянам, 10 глава. Послушайте, о чем тут речь. Пятый стих. Ими не спрашивают. «Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление, послушание Христу». Обратите внимание на то, что говорит апостол. «Не спровергайте всякий замысел и всякое превозношение, которое превозносит себя или идет против познания Божия». Превозношение или превозносящаяся мысль — это то, в чем мирские люди согласились, что именно так и надо делать. Согласно мирскому мышлению, это принято, это нормально. Это неправильное явление, а просто принято. Мирские люди собираются вместе и решают. Мы соглашаемся в том, что теперь так принято. Вот таким образом в обществе утверждаются ценности и нормы. Кто-то принимает решение, что нечто будет ценностью. Потом это объявляется нормой общества и становится превозносящейся мыслью. Она не согласна с Писанием, и это превозношение. Не знаю, как часто Церковь позволяет этим превозносящимся мыслям приходить, в результате чего наш разум становится расположенным к ним, но такие мысли восстают против познания Божия. Библия говорит, принять такие превозносящиеся мысли, а затем не спровергать их. Не спровергать их. Если общество объявило что-либо ценностью и превратило это в норму, то вам, христианину, надо рассмотреть эту норму и решить, не превозносится ли она против познания Божия. Если превозносится, то посмотрите, что происходит. Если вы принимаете превозношение, восстающее против познания Божия, тогда вы ожесточаете свое сердце к тому, что Слово Божье говорит по этому предмету. Говорю вам... «Я видел, как церковь делает это. Я видел, как церковь ожесточает свое сердце к познанию Божию, к словам, которые Бог говорит об этом». А это произошло потому, что люди размышляли о превозносящейся мысли. А Библия говорит нам, «не спровергать их, не спровергать такие мысли. Ничего у тебя не получится. Не спровергайте мысль о том, что у вас будут такие финансовые трудности, что вы не будете знать, что делать». Не спровергайте эту мысль, потому что она восстает против познания Божия. Бог знает, как позаботиться о вас. В Царстве Божьем есть система, как позаботиться о вас. Действие в этой системе вот о чем думайте, вот о чем помышляйте, и так это должно быть. Прочтем 6 стих 4 главы послания к филиппийцам. Мы продолжаем повторение пройденного. Послание к филиппийцам 4.6 прочтем и 7. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет, что? Сердца ваши, и что? Помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только что, истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том что, помышляйте. Помышляйте о том, 9 стих, чему вы научились, помышляйте о том, что приняли, и слышали, и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Бог хочет хранить вас в мире. И в 26 главе книги Исаии говорится как, «Если вы будете помышлять о Нем, Он будет хранить ваш разум в мире. Твердого Духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя...» Обратите внимание, уповает Он. Исаи 43. «Не помышляйте о прошлом». Понятно? Не помышляйте о прошлых делах, с которыми вы уже ничего не можете поделать. Думаю, вы поняли суть. А теперь к сегодняшней духовной пище. Давайте поговорим о третьей форме, через которую приходит неверие. Через естественное неверие. Через естественное неверие. Я хочу прочесть из Евангелия от Марка, из 9 главы. Евангелие от Марка, 9 глава. Это будет не очень приятным для понимания. Но истина не всегда приятна для понимания. К примеру, к вам подходит дама, и она полная. Она знает, что она полная, и спрашивает вас, полная ли она, и вы ей говорите, что она полная. Это будет не очень приятно для нее. Это истина, но не очень ласкает слух. Если что-то неприятно для слуха, это не значит, что это ложь, потому что истина бывает жесткая для понимания. Я прошу вас внимательно следить за мыслью и вникнуть в то, о чем я здесь проповедую. Проблема с этим мальчиком была в том, что он был одержим бесом.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 Где не схватывает его, речь идет о бесе. Как бы овладевает им, повергает его на землю, сотрясает его судорогами, и он испускает пену. и скрежещет зубами своими. Вы теперь видите картину. Посмотрите на это с точки зрения описания, которое дает Библия. Ученики Иисуса знают, как изгонять бесов. Они успешно делали это ранее. И в этот раз они попытались изгнать беса, чтобы они при этом не делали. После чего они своими глазами увидели, что мальчик испускает пену изо рта. Он скрежещет зубами, у него судороги. Они видят все это и говорят. Не сработало. Не получилось. Неверие пришло в результате того, что они увидели. Когда вы служите людям молитвой, вы не должны быть под влиянием того, что вы видите в тот самый момент времени. Неверие может прийти, когда вы посмотрите и скажете, должно быть, не сработало. Так и получилось. В результате того, что ученики Иисуса увидели пену изо рта, увидели, что мальчик упал, как будто замертво, увидели судороги, скрежетания зубами, Бес не вышел, и ученики сделали вывод, что ничего не получилось на основании того, что они увидели. Они попробовали, отец мальчика сказал, что они попытались, но бес не вышел. Вера у них была, а иначе они даже и не пытались бы. В то же самое время, в результате того, что они увидели, к ним пришло неверие. Один мой друг, которого Бог всю жизнь использовал для исцеления людей, рассказал мне, как он молился за парня в инвалидной коляске. Он поднял этого парня из инвалидной коляски, а он упал на глазах у всех, и можно было услышать вздох присутствующих. Ах! В этот самый момент к моему другу пришло неверие. Он не должен был смотреть на людей и слушать то, что они скажут. Но когда это произошло, пришло неверие. Парень не исцелился, и мой друг был в сильном смущении. Я прочел об одном случае, когда Смит Вигглсворт молился за женщину с огромной опухолью. В тот вечер Смиту пришлось чуть ли не драться. Две дамы поддерживали эту женщину, и Смит сказал им, «Пустите ее». Они ее отпустили, и она упала. Он говорит, «Поднимите ее, а теперь пустите». «Пусть идет». Женщина упала снова. Как видите, Смит не обращает внимания на тот факт, что она падает. Пустите ее. В этот раз женщины сказали, нет, она снова упадет. Тут кто-то из зала сказал, да оставьте вы ее в покое. Вы занимаетесь своим делом, а я буду заниматься своим. И затем он закричал этим женщинам, я вам сказал, пустите ее. Они ее пустили, и на этот раз она осталась стоять. Суть была в том, что на Смита не действовало то, что видели его глаза. У него не было неверия, блокировавшего веру, вызванного тем, что он видел своими глазами. Вам понятно, о чем я говорю? В противоположность джентльмену, который, увидев своими глазами симптомы, сказал «Нет, не получается». Откройте Евангелие от Матфея, 17 главу. Это благословит вас. Послушайте, это просто потрясающе. И я хочу, чтобы вы усвоили это. Итак, 18 стих. И запретил ему Иисус, и бес вышел из Него. Но послушайте, что сказано в 17 стихе. Иисус же, отвечая, сказал: О, род неверный и развращенный! Знаете, что говорил Иисус? «О, бессильное и неэффективное поколение!» В расширенном переводе. «О, неверующее поколение!» Хорошо, слушайте. «И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час». Мне всегда было интересно, почему в Писании не сказано, «И отрок исцелился в ту же самую секунду». Вы когда-нибудь задумывались, почему «в тот час»? Я вам гарантирую, Иисус не допустил, чтобы то, что Он видел своими глазами, влияло на Него. Дальше. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали, «Почему мы не могли изгнать Его?» Иисус же сказал им, «По неверию вашему». Двоеточие. Главная тема тут – неверие. «По неверию вашему». Двоеточие. И теперь Иисус делает два утверждения об этом ясном предмете под названием «неверие».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 Второе. Сей же род изгоняется только молитвой и постом. Оба эти утверждения относятся к неверию. Довольно долгое время я думал, что это последнее утверждение в 21 стихе относится к бесу. Я читал это место так. Сей же род, бесов изгоняется только молитвою и постом. Однако, Иисус говорит здесь не об этом. Есть два важных момента, о которых я хочу сказать вам относительно 21 стиха. Это два богословских момента. Не во всех древних манускриптах есть 21 стих. Поэтому в переводе короля Иакова весь этот стих набран курсивом. Когда вы видите слово или целый стих, набранный курсивом, это указывает на то, что в оригинальном тексте его нет. В некоторых манускриптах этот стих есть, но не во всех, и это первое. Во-вторых, я хочу что-то сказать вам о посте и молитве. И это подтвердит то, что я только что сказал. Неверие. Этот род неверия. Какой род неверия? Естественный вид неверия. Неверие, которое приходит в результате того, что вы увидели своими глазами, услышали своими ушами, в результате того, каким образом повлияло на ваш разум и эмоции то, что вы восприняли из физического мира. Этот род неверия, естественное неверие, изгоняется не иначе, как молитвой и постом. Невежество изгоняется тогда, когда вы учите Слову, и люди принимают его. Неправильная вера уходит, когда вы принимаете только Слово Божье, а не традиционные учения. Неверия, как результат окаменения сердца, уходит, когда вы принимаете решение размышлять об обетовании Божьем, а не о проблеме. Но что делать с тем, что вы видите, с тем, что вы слышите? Вы верите в то, что ваши счета оплачены, но тут кто-то звонит вам и говорит, «Они не оплачены». Как с этим разбираться? Я запомнил один случай. Мы с Таффи хотели приобрести свой первый дом, и вот, в почтовом ящике, я нашел уведомление. «Вам отказано». Я принес ей эту бумагу и говорю, «Что с этим делать?» Она говорит, «Даже не смотри, не обращай внимания». На самом деле, она сказала, «Порви это». Я взял и порвал эту бумагу. Потом, когда я снова сказал, она ответила: Не знаю, о чем ты говоришь. Как видите, неверие пришло в результате того, что я увидел в почтовом ящике. Как с этим разбираться? Дамы и господа, большая часть имеющегося у нас неверия основывается на том, что мы видим, на том, что мы чувствуем. Должно быть, я не исцелился, потому что все еще чувствую симптомы. Должно быть, ничего не произошло, потому что я по-прежнему вижу это. Я молился, но все равно вижу, что эта вещь еще не ушла. Этот вид неверия можно изгнать только молитвой и постом. Это побуждает нас узнать. Я хочу проговорить из моего духа, чтобы вы увидели, что я имею в виду. Это побуждает нас узнать, для чего нам поститься. Давайте рассмотрим пару вещей. Пост не предназначен для того, чтобы воздействовать на Бога. Пост не предназначен для того, чтобы воздействовать на дьявола. Пост не действует ни на Бога, ни на дьявола. Пост предназначен для того, чтобы воздействовать на вас. Пост не предназначен для того, чтобы дать вам больше силы. У вас уже есть вся необходимая сила. Евангелие от Луки 10 глава, 19 стих. Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов, и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». У вас уже достаточно силы. Пост не для того, чтобы дать вам больше помазания. У вас уже есть все помазание. Мы входим в 30-дневный пост, чтобы Бог начал действовать. Нет предназначение поста привести ваше тело и ваши чувства в соответствии со словом божьим и в соответствии с вашим рожденным свыше духом предназначение поста привести ваше чувства в такое состояние когда вы скажете своему телу то что ты не поешь 12 не значит что ты умрешь. То же самое, если вы не видите проявления исцеления. Это не значит, что оно не произошло. Пост приводит вас в соответствии с вашим рожденным свыше духом. Пост приводит вас в соответствии со Словом Божьим. Пост приводит вас в соответствии с верой Слова Божьего. Задача поста — подавление плоти. Пост предназначен для того, чтобы подавить плотскость. А что такое плоскость? Что значит, когда человек плотский? Вы плотский, когда ваша жизнь контролируется тем, что вы видите. Тем, что вы слышите. Тем, что вы можете осязать. Тем, что вы можете обонять. Когда ваша жизнь контролируется вашими органами чувств. Когда вы доминируемы своими чувствами, вот тогда вы и плотский. Когда вы под владычеством своих чувств, вы плотский. Если же вы духовный, то вы под владычеством Слова Божьего, а если плотский, вы под владычеством своих чувств. И вот что говорит Писание, вот что говорит Иисус. Такой род неверия изгоняется, решение этой проблемы только через пост и молитву. Когда вы молитесь на языках, вы также атакуете свою плоскость. Вы помолились три минуты, а кажется, что час. Но вот для этого и нужны посты молитва, а мы использовали их для всего, но не для того, что надо. Как только вы понимаете, что Иисус уже сделал определенные вещи, вам становится ясно, пост не сделает того, что Иисус уже сделал. Проблема в том, что вы не принимаете то, что Бог уже сделал, из-за неверия, приходящего через механизм ваших органов чувств. Без поста же тело не поверит. Вот что происходит. Вы говорите своему телу. Если хватит времени, разберем это подробно. Вы говорите своему телу, кто-то за вас помолился, и вы говорите, «Слава Богу! Я верю в то, что принял исцеление». Но затем ваше тело говорит вам, «Должно быть, исцеление не произошло, потому что я по-прежнему чувствую симптомы». Вот тогда вы говорите своему телу, «Замолчи! Мы будем верить Богу!» А ваше тело в ответ говорит вам, «Это ты кому сказал? Замолчи!» «Ты не контролировал меня ни в каких областях жизни, так с чего ты взял, что ты сможешь контролировать меня в этой области?» Как ты можешь говорить мне «замолчи», когда если я требую сахара, ты даешь мне его? Как ты мне говоришь «замолчи», когда если я захочу сделать что-то гадкое, я иду и делаю? Как ты можешь говорить мне «замолчи», у тебя нет такого права, потому что ни в каких областях жизни ты меня не контролируешь, а сейчас ты ведешь себя так, будто обладаешь контролем надо мной. А я говорю тебе «это ты замолчи». Тело говорит «я устрою истерику, как ребенок, пока ты не дашь мне то, чего я хочу». Я буду трястись и делать все прочее. Я буду вести себя так, как будто ты скоро умрешь, пока не дашь мне сладостей. Не говори мне замолчать, это ты замолчи». Итак, пост для того, чтобы вам установить владычество над своим телом, чтобы, когда вы дадите ему приказ согласиться со Словом Божьим, оно стало это делать. Есть ли подтверждающее местописание? Послание к евреям, 5 глава, 14 стих, где говорится о том, что мы приучаем свои чувства к различению добра и зла. Через пост и молитву мы начинаем приучать свои чувства, их необходимо приучать. Вы скажете, «Мне трудно верить. Начните поститься и молиться, чтобы приучить свои чувства». И цель, чтобы ваши чувства не определяли то, во что вы верите. Но теперь через посты молитвы вы приучаете их, во что верить. Для этого и нужны посты молитва. А я раньше думал, сей же род бесов изгоняется только молитвою и постом. С какими-то видами бесов связываться не надо, потому что, чтобы изгнать их, придется поститься и молиться. «Не собираюсь я из-за вас поститься и молиться». Но так ли это? Разве для того, чтобы изгнать беса, надо вначале попоститься? Не об этом тут речь, но надо приучить свои чувства. И это делается не раз в год, но надо постоянно приучать свои чувства. Вы сами знаете состояние своих чувств. Может быть, вы постоянно испытываете похоть к женщинам, при том, что говорите «Я праведен перед Богом». Вам необходимо прибегнуть к посту, чтобы приучить свои чувства. Мы избавлены от похоти. Свои чувства вам надо привести в согласие со Словом Божьим, приучить их. Мне это дано. Бог уже восполнил все мои нужды, и поэтому неоплаченные счета не будут повергать вас в страх, потому что ваши чувства приучены. Вы говорите своему телу, вот во что мы будем верить. Ваше тело говорит, нет, вы тогда, как тебе понравится еще один день поста? Ваше тело, я верю, верю, верю. Вам необходимо приучить свои чувства к этому. Подумайте. Первое, что противодействует вашей вере, это то, что вы видите. То, что вы слышите, ваши эмоции и то, что происходит в вашем разуме. Чувства необходимо приучать. Писание говорит, что твердая пища для тех, кто ходит в духе, а молоко для тех, кто живет законом. Я вам изложил самую суть. Вы — младенец, питающийся молоком не потому, что спаслись недавно. Вы — питающийся молоком, младенец, потому что по-прежнему пытаетесь жить по закону Моисееву. Но когда вы перестаете жить по закону Моисееву и начинаете жить по Божьей благодати, тогда для вас, живущего по благодати, — твердая пища. Те из нас, кто живет по благодати Божьей и по незаслуженному благоволению от Бога, могут приучать свои чувства, чтобы быть способными различать между добром и злом. Слава Богу! Слава Богу! Вам это понятно? Вам есть о чем подумать? Поэтому не ждите, пока я объявлю пост в этом году. И не ожидайте поста ради того, чтобы сбросить вес. Вы скажете, да, ведь постились в Ветхом Завете, но это только ваши слова. В Ветхом Завете не было завершенных дел Иисуса Христа. В Ветхом Завете вы не были под благодатью Божьей. Поэтому тогда молились и постились ради того, чтобы Бог делал то, что сейчас Он уже сделал. Но что делать теперь, когда Бог сделал все, что Он хотел сделать? В Ветхом Завете у пророка была особая функция. Но теперь под благодатью она другая. Пророк — это тот, кто дает подтверждение, увещевание относительно того, что Бог уже сказал. В Ветхом Завете функция пророка была вести и направлять, но под благодатью мне не нужен пророк для лидерства и руководства. Сейчас меня ведет и направляет Дух Святой. Пророк лишь подтверждает то, что Дух Святой ведет и направляет меня делать. Поэтому мне не надо, чтобы пророк подходил ко мне и говорил, «Дух Божий сказал мне подойти к тебе и сказать это». У меня есть Дух Божий. «Мне не надо, чтобы вы подходили и говорили мне это». Если же вы подошли подтвердить Слово от Бога, я вам скажу, правильно ли вы услышали Господа. Однако, если я этого не слышал, не подходите и не говорите мне это, как будто у меня нет того, кто направляет меня. Именно это и говорит Библия, в 8 главе послания к евреям. «И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, «Познай Господа, потому что все, от малого до большого, будут знать меня». Аллилуйя! Слава Богу! Я верю, что Бог будет это делать. Я верю, что Он будет это делать. Я завишу от незаслуженного благоволения Божьего. Но вот время для поста и молитвы, когда ваши чувства борются с вами. Когда через то, что вы видели, к вам пришло неверие. Ваша вера не сработала, поэтому вам надо разобраться с тем, что вы видите. С тем, что вы слышите с тем, о чем вы думаете. Вам надо разобраться со своими эмоциями. И, возможно, хорошая идея. Я сегодня объявлю пост и дам моему телу знать, оно должно быть в согласии с моим рожденным свыше духом. Вот во что мой рожденный свыше дух верит вместе со святым духом. В это будет верить мой разум. Тело. Ты должно верить в то же самое, и мы не будем руководствоваться тем, что ты видишь.